Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто подписывайтесь, там колокольчики, ну и все остальное, как всегда. Столкнулся, значит, с такой проблемой. В TikTok в России не загружается ничего. Решил этот вопрос, войдя в браузер, в свою учетную запись TikTok через Google Chrome. Далее я установил себе VPN, вот такой. Сейчас я вам покажу где он у меня, vpn то Все, как видите, картиночки у меня здесь, все, видосики, все загружено, все прекрасно работает. Так, вот это вот VPN-приложение. Причем оно платное, но хватает бесплатных э -э моментов. Все, запустил его. И теперь загружаю сейчас видосик. Посмотрите. Переходим мы сейчас с вами в загрузочки. Загрузить. Далее появляется страница загрузки. Естественно, через UPM не такая большая скорость, как вообще, в принципе. Так, любой видосик выбираем с вами. Сейчас мы вот это, наверное, загрузим. Оп, они у меня уже, как видите, подписаны вроде как были. Все, загрузочка пошла. Все, готово. Все загрузилось. И готово к работе. Кстати, можно еще воспользоваться VPN расширением в Google Chrome. Да и в других тоже браузерах это уже есть вверху. Без проблем. Все прекрасно работает. Все прекрасно действует. Вы были на канале SmartWatch. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, лайк. Пока.